Но для меня самой, в каком-то смысле, важной, острой новостью этой недели были озвученные министром обороны, непосредственно Украины Резниковым, сообщение о ежедневных потерях 100, 100 убитых, 500 раненых, причем он еще говорил 100-200. Это... Но это фактически батальон в день. Это очень плохая ситуация. Но я, для меня это означает, что вопрос о переговорах не является так сказать, вопросом чьей-то отдельной выгоды Путина или Зеленского, Украины или России. Просто не необходимо войти в тот формат, где станет возможно не сразу, не на следующий день, станет возможно уменьшение человеческих потерь, потому что Россия, в общем-то говоря, не имеет ставок позитивных в Украине, а Украина имеет, Украина ведь заинтересована в восстановлении. Она не сможет войти в формат восстановления, если не будут приостановлены... Вооруженные действия. Повторяю, таких цифр не было у американцев во Вьетнаме в зените, в зените войны. Это огромные цифры. Они такие, в общем, терпеть их нельзя. И мне кажется, что вопрос о переговорах тех или иных. Мы сейчас все уже рассматривать дипломатов как изменников, хотя на самом деле дипломаты – это такой же институт нацбезопасности, как армия. А вот надо решиться перейти к обсуждению выходов из войны, а потом только можно будет обсуждать, кто виноват, что делать дальше. А вы полагаете, что... Сейчас переговоры возможны? Насколько я понимаю, ведь переговоров нет никаких. Все вы, вы же хорошо знаете историю, и американскую, и европейскую. Все переговоры в начинались с того, что переговоры невозможны. Что их партнеры не хотят садиться за один стол и даже говорят, что стол должен быть другой формы. Вот. В, конце концов, в конце концов, лиха беда начала кто-то должен начать.